Всем привет, с вами Юля и мой факультет рукоделия. И сегодня у нас видео в необычном формате. Как вы видите, у меня в гостях вот такая чудесная девчонка. Зовут ее Амалия. Знакомьтесь. Привет всем! И мы сегодня с Амалией, вернее для Амалии, будем делать... Что мы будем делать? Ободок. Ободок. А на ободке у нас что будет? Эльза. Покажи Эльзу. Вот такая красивая эльза у нас будет на ободке. Для того чтобы сделать такой ободок нам понадобится сам ободок. Еще нам нужны будут репсовые ленточки. Широкие это ленточки 3,8 миллиметра. И их купить можно в магазине любимые ленточки ссылку я оставлю внизу в описании так что вы можете пойти и купить там все еще нам нужно будет кружево чтобы платье у Эльзы было очень красивым да вот такой вот бусинкой мы украсим платье Эльзы еще нам нужны будут нитки иголки вот такие фетровые кружочки еще нам для мастер-класса нужна будет зажигалка и клеевой пистолет. И если нас сейчас смотрят такие же девчонки, как Амалия, хочу предупредить. Амалия, как ты думаешь, вот этой зажигалкой и вот этим горячим клеевым пистолетом можно пользоваться без взрослых? Нет. Нет, конечно. Обязательно в присутствии взрослых, потому что это все опасно. Итак еще понадобится нам линейка все можно приступать поехали смотри маляш мы сейчас из розовой ленточки будем делать с тобой первый бантик на фоне которого у нас будет с тобой находиться эльза Вот, смотри для того чтобы нам сделать этот бантик я подготовила вот такой вот шаблончик если мы возьмем линейку и измерим Сколько здесь сантиметров по ширине? 8 8 сантиметров ширина. Здесь посерединке у нас вот такое вот вырезано отверстие. То есть похоже на какую-то букву, да? Какая-то буква? Ай. П. П. Вот ты запалились! Ай, дырочка. Ты про дырочку говорила. Нет. В общем, шаблон у нас похож на букву П. На букву П. Вот такой вот шаблончик. И сейчас с помощью него мы будем делать первый бантик. Смотри, вот так вот. Под углом немножко мы закрепляем ленточку вот здесь. Можно даже вот так, наверное. Обыкновенная прищепка для волос. Она нам с тобой поможет так вот раз и теперь вокруг шаблона Я обматываем нашу ленточку да? вот, всем и, и вот здесь вот закончим. теперь можно обрезать давай возьмем ножницы и обрежем здесь ленточку Вторую заколочку берем и также прихватываем, чтобы она у нас не разболталась, не размоталась. Вот видишь, как она у нас получилась. И вот здесь на фоне вот этого разреза, вот здесь видно лучше, мы будем сшивать сейчас наш первый бантик, да? Сама попробуй, втыкай и с этой стороны вы, выводи Бери ее, держи, вытаскивай. Вот, теперь рядышком ставим иголочку. Теперь с этой стороны переворачиваем шаблончик, с этой стороны достаем. Выводим. Да, выводим. Теперь это снимаем, форму нам больше не нужна. Смотри, что мы делаем. Тянем за ниточку. И вот так вот собираем это все в бантик. Видишь, какой бантик у нас получился? Да. Вот такой красивый у нас получился бантик. бантик. На фоне его у нас будет находиться Эльза. Так, я сейчас закреплю ниточку по бантику еще раз пройду и вот здесь вот где-нибудь сделаю закрепочку узелочек такой да? Угу. смотришь да учишься вот так вот делаются узелочки видишь петельку сделали и в эту петельку узлоку проделим вот. Вот, все, закрепили. Теперь берем ножницы, отрезаем ниточку. Вот тут вот, прям рядышком. Молодец. Все. Умничка. И вот так будет выглядеть <говорит> наша Эльза. Да, вот так вот она будет на бантике. Очень красиво будет. Смотрите, да? Вот сейчас нам понадобится зажигалка. Для чего нам нужна зажигалка? Чтобы обработать край ленточки. Видишь у ленточки такие края, ниточки вылазят. Все и больше ниточки вот отсюда, видишь, Лазят. не вылазит. Вот такой вот у нас бантик будет. Все, пока Witch. очень красивый бантик получился, да? Откладываем. Его. Теперь, смотри, нам с тобой нужно взять линеечку. И отмерить вот эту голубую ленту и кружева по 20 сантиметров где у нас 20 сантиметров ищи вот он вот и тут мы будем значит резать. край ставим там где 20 угу. а тут вот где ноль мы подрежем то есть вот тут вот сделаем надрез складываем ленточку пополам и отрезаем Столько, да. Сразу же края я ополю, чтобы они у нас не осыпались. Вот все, одна у нас готова. Да. Здесь также отмеряем 20 сантиметров. Да. да. Где 20? 20? Вот они. Да, вот. Вот до сюда, вот значит. Нет. кружевов нам надо также 20 сантиметров. Все, из этих отрезков мы сейчас будем делать юбку для Эльзы. Опять нам понадобится нитка и иголка. Сейчас смотри, я покажу тебе на синем отрезке, там немножко сложнее, а ты будешь делать с кружевом, оно тоньше и удобнее с ним работать. Вот так вот я подгибаю краешек, проделать туда иголочку вывела сделала вот такой стежок дальше делаю складочку так вот раз видишь складочка получилась mm -hmm. какая. Вот. снова делаю стежок на эти складочки вот такая вот у нас видишь получается какие волны вот сейчас мы будем делать встречные складочки Такая вот юбочка. Мы чуть-чуть еще стянем нитку. Вот как получилось. Видишь, как, как красиво? вы прям как у валерины юбка вышла. Вот. И здесь я делаю закрепочку снова. Часть юбки у нас готова. Теперь Давай я тебе начну кружево, а ты продолжишь. кладочку в другую сторону заложили, Продолжаем. продолжай любимый этот персонаж жмите лайк точно обязательно жмите на лайки подписывайтесь на канал жмите там на колокольчик чтобы не пропустить наши видео да все ждем вас в следующих уроках смотри мы уже можем собирать вот эти вот все бантики, юбочки Эльзы на обадом. Угу. Но для этого нам с тобой надо прикинуть, в каком месте у нас должна находиться наша Эльза. надевая водок. И вот сейчас я так вот приложу. С какой стороны сделаем? С этой или с этой? Я могу с этой? С этой хочешь, да? Вот так вот. Ну, вот, наверное, вот так вот пускай на выдох. Смотри зрителей я думаю что так хорошо все прикинули Оп, а -а -а. вот в этом месте вот я держу ее пальцем у нас будет с тобой Наша шоу шоу да. теперь мы с тобой берем делаем клей я точно, точно, правильно. Нет, нет. Ты один очень хорошо Вот один кружок мы приклеили сверху. На нем будет у нас располагаться вся конструкция. Да? У -у -у. С обратной стороны мы приклеим второй кружок для того, чтобы Было... его зафиксировать. Да. Вот я туда Было... наношу клей, чтобы у нас. Все держалось хорошо вот так вот приклеиваем. теперь вот на эту основу мы будем приклеивать наш бантик на котором будет находиться эльза вот так вот, наверное, вот сделаем, как да? на кувшин точно так. я наношу клей так ты приклеивай прямо посерединке вот так. Вот так. Все. Прижимаем хорошо. Чуть-чуть поддержим, Пока клей Все. Основание у нас готово. Теперь вот сюда мы приклеим эльзу. Вот так вот расположим. Да? я наношу клей вставлю фигурку эльзы готова эльза у нас на месте вот, смотрите как красиво получается теперь нам нужно сделать юбку что куда мы сделаем нашу бусику. Ну, мне кажется, то что мы можем сделать вот Ну-ка, давай покажем. Ну что, как тебе, Эльза? Она очень красивая. Очень красивая, мне тоже нравится. Давай померим. Как тебе мастер-класс? Понравился? Ты теперь умеешь делать батки? Все, молодец. Будешь рассказывать в школе, да? Как ты делал мастер-класс? Ну что, давай прощаться. У нас все получилось? Да. Пускай у вас тоже получится такая же красивая Эльза. Да? Пока-пока.